Снова ну, здравствуйте, дорогие мои друзья, рад вас всех приветствовать. Мы продолжаем изучать первый текст Багавадгиты, и мы уже с вами подходим к концу. Это еще это и еще одно видео, и мы закончим первый текст, перейдем ко второму. Значит, что мы с вами разобрали? Мы дошли до сыновей Панду. Кто такие сыновья Панду? О самом царе Панду мы говорили, о его жизни и особенностях. Но ну, теперь я сам их Панду. Для того, чтобы поговорить о них, нам нужно разобраться кто их ее матерью была. Мать, мать звали Кунти. И очень интересно, в многих писаниях есть такое, в Шримандбагова, там из главных еврейских писаний, там есть такая глава ⁇ Молитва царицы Кунти ⁇ И даже есть книга отдельной Шилбарупады ⁇ Молитва царицы Кунти ⁇ В общем, это особая такая молитва, когда она просит, говорит, Господи, давай посылай мне испытания и проблемы один за одним, то есть я не хочу ничего хорошего, я хочу, чтобы в моей жизни постоянно были испытания, потому что благодаря этим испытаниям мы можем помнить о тебе. То есть когда у нас же все хорошо, мы Бога забываем, но когда у нас реально проблемы, то Бог становится для нас какой-то реальной личностью. Поэтому, собственно, царица Кунти, она молится о том, чтобы в ее жизни побольше было проблем. Описывается, что она была она была дочерью э, царя, царя Ядовов. Ядовы ⁇ это род, мы тоже о ней будем говорить позже. Царя звали Шура, и он отдал ее своему бездетному кузену, царю Кунти Боджи. И по вот этому приемному царю ее назвали Кунти. Поэтому у нее два имени ⁇ э, Притха и Кунти. И когда у царя вот этого Кунтибоджи в течение года был мудрец, здесь такой один мудрец, великий, Дурвас его зовут. Дур значит, вас значит одет, дур значит плохо, да? дурно одет. Дурвас значит дурно одет. То есть это москет, который всегда ходил голый. В общем, так, о нем тоже можно говорить, можно о многих вещах говорить, но тем не менее говорим о Так вот, Кунти, царица Кунти была было поручена помогать царю, вот этому отшельнику Дурвасе Аскету. И он был так доволен за то, что она ему помогала, она ему служила там на протяжении целого года, что он ее одарил мантрой из Адхарваведы. И произнеся эту мантру, Кунти могла призвать полубога полубогов. Вот у нас есть полубоги, которые мы в астрологии изучаем. Сурья, да, бог солнца, Чандра, бог луны и так далее. Вот разные полубоги, бывают их, говорят, 33 миллиона. Вот, и она могла призвать типа, полубога и попросить у него каких-то благословений. Ну, то есть не просто благословения, а сына какого-то, да? чтобы получить... Потомство. И вот вызвав Бога Солнца Сурью, так чисто из любопытства, когда она еще была не, за, не замужем, она вызвала Бога Солнца Сурью и э, проверить мантру, так он пришел, говорит, давай, короче, сына тебе, отдарю тебе сына, она такая, не, не, не, спасибо, мне не надо, он сказал, ну я как бы уже пришел, я должен тебе выполнить мантра сильная, я должен выполнить то, что Заложено в этой мантре, поэтому он и подарил сына, его звали Карна, и так как она была молодой еще, она испугалась, не знала, что сделать, но как бы, Бог Солнце обещал, что она остается в Но Ну, я не знаю, был ли там физический полувак, и как она это родила, непонятно, но факт в том, что она стала в она как бы взяла этого, может быть, он просто как бы дал если на бог ее знает, может быть, зачатие присынился. Не знаю, как у них там этих полубогов все происходит. Все факт, что у нее как бы на руках оказался маленький Карна, ее сын. И она как бы боялась этого, да, потому что она еще была не замужем, все такое. Она пустила его, посадила в какую-то короче, корзину и пустила по реке. И этого Карну нашел один земледелец нашел этого карну и в общем то что он сделал он просто взял его и а, усыновил да? ну как бы взял просто себе и этот карман даже не знал что он из рода Шатри, что он бог что он сын бога солнца он просто жил в семье простого там земледельца. Ну, о нем мы тоже будем еще говорить, потому что это отдельная личность, которая требует внимания. Он очень важный герой, которого, которого мы рассмотрим еще в процессе Махапара. Он был сыном Кунти, которого она вот как бы опустила по реке. И потом, когда она выросла, она ну, чуть подросла, она вышла замуж за, пан, за царя Панду. И у него было такое проклятие, что он уже помню, он не мог вступать в контакты со своими женами. А вот, но она ему рассказала по секрету, что у нее есть такое благословение, поэтому, так как панду, царь Панду, он хотел, чтобы у него были сыновья, естественно, поэтому она вызвала один за одним вызвала полубогов разных, и у нее рождались от разных полубогов сыновья. И первым был, она вызвала Ямараджа, это как бы повелитель, бог смерти его называют, он следит за тем, чтобы в этом мире вот все как бы все каждый из нас получал по заслугам его называют яма бог смерти он забирает души когда они, когда мы умираем покидаем тело то как бы человек идет на сутки амараджу его еще называют дармараджу дарма значит вот, законы устой в соответствии с законами кармы смотрит что нам положено какая же следующая положено в аду в раю или собственно опять на земле родиться в соответствии с нашими какими-то кармическими действиями в прошлом. И вот она вызвала этого бога, и родился у нее Юдиштира. И он был очень похож на качество на этого царя Дармараджа. Он идеально знал все законы, поэтому он был идеальным царем. Потом она вызвала бога Ветра, Ваю, и бог Ветра Ваю одарил ее... Бима Бима его называли, он был, говорится, если там обычно в то время были люди высотой, 5-6 метров, да, потому что с каждой югой, с, с каждой новой эпохой люди становятся ниже, то Бима был 10 метров, то есть он был там очень мощный, все его боялись, он был такой грозный, вот, непобедимый, и от царя богов Индра, Индра царь небес, главный среди всех полубогов, но тоже его вызвала, и от него родился Арджуна, это главный герой нашей Багладвиты, который которому, собственно, Кришна вещает эту Багавадгиту. Мы дальше будем говорить о том, что Багавадгита это история, которую рассказывает Сенджая Дейтараштри, но он рассказывает о том, как Арджуна и Кришна между собой разговаривают. как Кришна Арджуне рассказывает эту Багавадгиту. Вот это сын вот этой Кунти Арджуна, один из пятерых братьев Пандавов, и, конечно же, после того как Панду, царь Панду, попросил Царицу Кунти, чтобы она помогла, в общем, еще родить э, второй его жене сыновей Мадри. Ее звали Мадри, и э, она вызвала э, близнецов-полубогов Ашвини Кумары, Ашвини. А Ашвини, они, они, были сыновьями солнца. Они были небесные врачеватели и очень талантливые искусствами обладали. И вот родились у Мадри родились близнецы, потому что там было два Ашвина, родились Накула и Сахадева они звали. Это, в общем, четвертый, пятый брат, вот эти все пять братьев, хотя у них разные как бы мамы, да, и разные папы, но они были все как родные братья, пять братьев пандовых называли. Вот. Вот такая вот история. И, собственно, эти пять братьев пандовых, они вот так вот родились. И Дрит Рашт, он в этом тексте спрашивает, что же стали делать мои сыновья, да, вот эти 100 сыновей Кауралов и сыновья Панду, эти пять Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе, по на поле Курукшатра. И здесь уже заложено, в этом тексте говорится, что заложено, заложен ответ, кто же победит в войне, кто же поддержит победу в этой войне ответ уже заложен в первом тексте. То есть сам Дритараштра, задавая вопрос Санджаи, да, своему советнику, он уже как бы предчувствует, что в итоге его сыновья а, проиграют. Почему? Потому что он говорит, а, собрались вместе паломничество, Вместе паломничество, Вместе значит, что это святое место. А там, где святое место, там как бы энергия Бога присутствует. И поэтому сторона праведников, потому что праведники праведников Бог защищает, поэтому именно те с кем находится рядом Бог, причем к ключу, да вот те и победят. И так как Кришна был на стороне пандавов, то естественно даже сам первый текст уже говорил о том, что пандавы победят. Вот эти пять братьев они держат победу и а, Кауравы как бы потерпят. Поражение, как это сказать, на русском языке. <laughs> в общем, и последний. Э -э, на поле Курукшатра. Это последнее слово, которое непонятно, что за да? Но вот о нем мы поговорим на следующей встрече. Это тоже важное, важное, важное слово, которое нужно тоже понимать. Спасибо за ваше внимание. Будьте счастливы, делитесь своими впечатлениями. Мне очень приятно, когда вы пишете, что вам вот где-то что-то было понятно, непонятно, интересно, неинтересно очень благодарен за обратную связь, потому что активность в чате пока небольшая, мне непонятно кто, кто вообще смотрит, это вообще кто-то смотрит или нет надеюсь, что смотрите до свидания